Непонимание признаков, значений, веса этих признаков. Ну, если я не понимаю, я и брать тогда для анализа его не буду. Тоже обсуждали, то есть не разобрались, недопоняли. Сложность идентифицировать признаки, отличать один от другого ведет, конечно, тоже к появлению большого количества ошибок.